Готова? Готова, конечно. Ну, 3-2, поехали. Инна, привет. Привет, Никит. Поздравляю тебя с прохождением, очередным прохождением 50-тысячного счета в ТОП-СОП Трейдер. Ага, очередной раз, спасибо большое. Да, надеюсь, в этот раз ты заработаешь еще больше. Трейдеры, как ты помнишь, с прошлого года интересовались всей твоей подноготной. Откуда такая умная появилась в нашей компании и хотят прикоснуться к твоим знаниям? Первый вопрос. Расскажи о себе, откуда ты и чем занималась до трейдинга. Ну, меня зовут Панхила Ваина. Я живу в городе Москве. Образование у меня высшее техническое. Я магистр. Заканчивала очень ну, хороший технический вуз. Я по образованию инженер-технолог машиностроения. Хорошо а -а. тебя занесло. Да, а в плане трейдинга я узнала, ну, я сначала услышала, попала чисто случайно, честно скажу, потому что, видимо, вот есть судьба, вот меня туда и занесло. Вот. Все началось с того, что я просто узнала, искала, был момент, когда я искала просто работу. И нужно... Это какие годы? Это был 15 год, июнь. Наверное, июль-июль, да, июнь, начало июня 2015 года. Я поехал на собеседование финансовый консультант, и тут я приезжаю, и эта первая компания оказался Teletrade, который у нас находится на чистых прудах. Вот, естественно, что на собеседовании мне все рассказали, говорит, если хотите, я еще ничего не знала, мне стало интересно можете это ну, пройти, у нас есть обучение 5 дней, потом если сдаете экзамен вы, мы, вам, мы вас берем на руководитель отдела продаж, мы открываем как раз новый офис и мы вас туда устраиваем ну и все, я решила поесть 5 дней, мне показали эти графики, все рассказали у нас сначала были трехдневные водные лекции Вот. мне это все стало интересно глаза загорелись а, а до этого вот ты стрейдинга? Не Нет, вообще не имела даже никакого представления, вообще, в принципе. Потому что, ну, я этим не интересовалась. До, этим, до этого я занималась, у меня был бизнес и туристическое агентство. Вот мне это было интересно. Я ездила в рекламные туры, в директорские, там, в обычные групповые. Я много что узнала. Я побывала больше, чем в половине, наверное, стран мира. Вот то есть ну такое у меня было очень это увлекательное путешествие увлекательная жизнь была в этот момент но потом после того как резко разорился именно лабиринт это была уже последняя капли когда люди остались без перелета домой пришлось просто-напросто это все договариваться и вызывать именно частный самолет то есть получилось именно так на тот момент вот и то это а, благодаря тому, что а, работала знакомая в Министерстве туризма. Только благодаря ей, когда я ночью в три ночи позвонила, она мне сказала, что ну, тогда мы отправим самолет, он рассчитан на 10 всего мест. И как раз моих туристов оттуда забрали. Ну и после этого это была последняя капля, потому что ночь была очень нервная. Ты решила, да. нафиг надо. Я решила, нафиг мне это надо, да, и я от этого ушла. Все, что нужно, я изучила, то, что, какие знания мне нужны для путешествия, мои права, я тоже знаю, поэтому, в принципе, для жизни мне этого более чем. Вот, следующий этап, это вот как раз был вот этот вот телетред. Когда я прошла теорию, я перешла к практике, обучал мне какой-то, ну, скажем, вообще неопытный парень, видно было, которым просто-напросто навешали лапшу, что чисто по палочкам торговать, он вообще не знал ни, ни что такое психологии, ни риск, Вот в плане именно риск-менеджмента, риск каких-то там а, определенных, я не знаю, бизнес-планов. Ну, понятия то есть, вообще не было. Вот. И все. И после этого момента мне пять дней обучили. Потом меня, я пошла к главному там руководителю этого офиса на собеседование. Меня он прособеседовал, а мне. И вопрос там был на каком-то вопросе я запоролась. И вот он из-за этого вопроса меня не взял на работу и сказал, говорит, мы можем. Ну, короче, у них, как я поняла, потом выяснилось уже, специфика работы такая: заманить туда народ, отказать в работе. Но самое главное развести, короче, на открытие счета. Самое главное. И они это все начинали. Естественно, что. Я посмотрела, думаю, ну и ладно, фиг с тобой И после этого я уже все, я поняла, что такое телетрейд И когда по ходу, когда я уже входила уже в этот рынок, в этот бизнес Потом я уже узнала, что вообще из себя Как приступает. повезло Да, форекс-брокеры, что такое телетрейд и так далее а Следующий мой этап был, это этап, опять же, тоже чисто, ну как, по знакомству Я скажу так, много я об этом рассказывать не буду но по знакомству меня устроили э, в ЦБ. Так. К главному трейдеру. Ага, если бы. Вот. Э, мне туда устроили. Э, Причем э, человек взял ответственность на себя за меня, да. Угу. И я понимала на тот момент, что мне надо, Инна, мне надо это сделать, чтобы не подвести этого человека. Потому что там, ну, он как бы... Пр меня предупредили заранее. Вот. Э, что могу сказать у меня э, пять месяцев был испытательный срок ну там около 5 месяцев то есть смотри нас было восемь человек из восьми человек осталось только двое я и там уж парень нас э, распределили по отделам то куда ну и тут уже началось э, мое такое вот углубление в рынок именно обучение э, основы и, и так далее и отсюда уже это был мой старт скачок дальше уже так а чем ты в Цб занималась ну, торговлей торговлей То есть ты управлял деньгами россиян в целом Глобально Да понятно О каких суммах была речь Сколько там нулей Девять Девять И как справляется психология Как эмоции Никита, было очень тяжело. Было так. очень тяжело. А поподробнее? Вот, поподроб... не, поподробней, а, вот а, я сейчас уже с точки зрения, да, когда уже прошло 4 года, да, вот у меня осенью было 4 года, как я в бирже, как я вообще в этом бизнесе. Я поняла одну вещь. А сколько бы ты не знал, а как бы ты, допустим, не торговал, хоть 7-5 в во волгу будь, но если у тебя в голове вот здесь вот как есть, ну, неустойчив ты, да, психологически, морально, какая бы стратегия ни была замечательная, ты зарабатывать никогда не будешь. Никогда, вообще, ни при каких обстоятельствах. То есть а, все дело в психологии. Да, а, а, а это 100%, на 100%. Проблема в том, что Россия очень молодая страна в плане а, биржи. То есть у нас люди, по сути дела, 90% населения финансово неграмотны. И они в этих делах не понимают, они когда слышат Форекс или биржа, да, вот просто биржа, они сразу сравнивают это с Форексом, с этими фирмами-кидалами, да, и у них начинается психологически сразу отторжение от этого всего. Но э, я понимаю там, ну, родители нашего возраста, да, вот 50-55 лет. Я могу их понять, потому что они уже, ну, советские закалки люди, да, им тяжело уже перестроиться в наше время все равно, все равно тяжело, как ни крути, и то старается, но все равно видно это все. А вот когда от молодых слышишь, вот, э, да, вот ребят, девчонок, я говорю, ребята, пробуйте, да ну, это такое кидалово. Я говорю, да почему кидалово? Я вот слышал то, там я вот слышал то. Я говорю, но ну, если кто-то неудачно вложил, да, не расписал по бизнес-плану что-то, или как-то не так сделал, это не означает, что если у него не получилось, то также не получится у тебя. Почему вот э, проблема в том, что мы равняемся по ком-то, ищем проблемы в ком-то, мы не копаемся в себе, а ведь проблема, игра ли, знания в нас самих, не в тебе, не в ком-то там еще, да, а именно вот это вот равносильно, если взять одинаковую стратегию, посадить меня и тебя, да, просто вот так вот равносильно. И вот к примеру, да, я психологически буду неустойчива, а ты психологически устойчив. Ты заработаешь, я нет. Но это не значит, что ты вот такой, ах, Никита, блин, вот Герасимов, вот такой вот. Я не, не знаю. Я кто. помню, был эксперимент, наш общий знакомый Сергей рассказывал, был инвесторский клуб трейдерский, и а, там было 50 трейдеров, им давали торговые сигналы. Догадайся, какие были результаты. Да, два, Абсолютно два, наверное, все отличались. Да? Кто-то... Прошляпил вход, кто-то стоп забыл поставить, кто-то вошел не в ту сторону, кто-то слишком рано вышел, кто-то слишком рано без убытка перел. Я да? а, да. расскажу историю там одну, в плане вот этих всех опытов и как люди реагируют на все. Поэтому ну, я считаю, что если человек неустойчив, если у человека нет плана в голове четкого, как что, и он не знает, на что он идет и куда, не подготовлен к этому делу, нефиг в нее лезть вообще. Потому <связать> что однозначно будет слив, а потом сидят на лавочках с маленьким рюкзачком, всего лишившись. Понятно. Мы затронули больную для тебя тему, я понял. К ней мы еще вернемся. Да, потому что я вообще возмущена. <связать> <связать> <связать> <связать> Хорошо. Когда ты решила стать трейдером? Вот, окончательно. После того, когда тебе отказали в телетрейд или до? После телетрейда. Сказала, uh -huh. То есть я за деле заживу. Ах, ах, вы такие, я не подхожу вам, я вам покажу, и все. И вот это реально, это хоть это, это звучит смешно, это реально стало толчком, потому что я очень амбициозный, очень целеустремленный человек. Скажу себе, что я могу, вот так. и все. А как, э, я никому в жизни никому никогда ничего не доказываю, это мой принцип жизненный. Потому что если человек умный, он так поймет, а дураку бесполезно доказывать. Uh -huh. Вот. Поэтому mm -hmm. я просто для себя, мне это понравилось, я узнала графики, думаю, ну-ка надо попробовать. Я начала уже потихоньку это все изучать, начала читать умные книжки. Вот. Нашла умные книжки? Ах, да, нашла, но они мне показались такими, такими скучными, да, все стандарт. Mm. все стандартно, эти книги читал. Ты даже советовал их в чате не раз. Понятно. Тебя не взяли в телетрейд? Ты пришла в Центробанк и начала управлять хулиардами. Что дальше? Все. После этого момента а, начался рост. А рост какой? А, началось обучение. Я прошла В стажировку. Центробанке? Да. А, я прошла стажировку, потом постоянные вебинары, постоянные а, разборы сделок, утренние планерки, вечерние планерки. То есть это было, было очень достаточно насыщенное время, на самом деле, скажем так, работа трейдером девушки в банке, да, у которой маленький ребенок и муж дома, это, конечно, не самый лучший вариант, потому что я приезжала домой к 11 вечера, с учетом mm -hmm. всех наших пробок и так далее. На самом mm -hmm. деле это ну, были определенные это, Для неудобности. Для тех девчонок, которые будут смотреть наше интервью, что ты можешь порекомендовать, те, кто идут в трейдинг? И тебя такая же ситуация. Маленький ребенок. Надо однозначно. Потому что я считаю, что это тот бизнес, он безразмерный. У меня есть чем сравнить, и много историй могу рассказать просто про это все. Но я считаю, что надо идти, но надо работать на себя. И не надо никуда, ни в какую компанию контору лезть вообще в принципе сядь, просто надо сесть, все обдумать, в голове по полочкам разложить, написать бизнес-план, решить для себя, кто как, что, как, почему, решить психологические вопросы, потому что они возникают не сразу, они возникают через полгода. У Накопитель. Через год, да. Они не сразу, сразу, о, первый год, эйфория, вообще так и пройдет Блин, я с десятки, за месяц десятку сделала, да, да я тоже так могу. А потом-то что? Понятно. А потом еще, минус 10. Еще несколько вопросов по Центробанку. Были ли у вас планы по доходам, по заработку? Были, конечно. Mm -hmm. Насколько твои коллеги действительно профессионал, насколько они действительно умеют торговать? Коллеги таковой, По центробанку. То есть вот с тобой же были трейдеры, кто-то также Никита, управлял? Да. У нас в отделе, в котором я была, нас было шесть человек. Так. Эти все трейдеры там, я не буду это рассказывать. Без особых деталей. Эти все трейдеры сейчас за границей. Одна я в Москве сижу. А, один еще в Питере, а все остальные, один в Испании и все остальные в Америке. То есть они удаленно торговали? Нет. Или сейчас уехали? Все распустились, когда а -а -а. мы ушли все из центробанка по определенным причинам, а, а, -а, -а. все разъехались. А -а -а. Просто когда мы побывали в Америке на обучение, а -а, их пригласили туда, не уехали. Они а -а -а. без, без, но а -а им было проще это сделать. Ну, по истечению какого-то времени уехали, потому что а потом, когда кризис начался в шестнадцатом году, нам все прикрыли, выезды все. Mm -hmm. Я И понял. И этот, этот выезд действовал год ровно. Ну, я тебя понял, я тебя понял. И, наверное, последний вопрос по Центробанку. Если объективно охарактеризовать данную структуру, она помогает нашей стране? либо, Ну, опять же, без политики, либо можно лучше? Никита, ты хочешь, чтобы мне сегодня... приехали, замочили меня? Я понял. Значит, отличная структура, она помогает нашей страну. Хорошо, структура. Хорошо. А я помню, ты какое-то время жила в США. Расскажи этот момент своей жизни. Как тебя О. туда занесла дорога нелегкая? Самый интересный момент, на самом деле. Это момент, когда нас, как раз ребят, шесть человек, 5 парней и 1 меня, закинули туда на обучение. Договорились. А... Обучение было очень дорого. Я помню нам... А чет... это нормально, когда Центробанк отправляет трейдеров в другую страну, якобы не, к нашим возможным не, там противникам? Не совсем, там не совсем Центробанк отправил. Я не могу тебе это ответить. Я понял, Но... хорошо, окей. Вас там, отправили на стажировку. Это ситуация. Короче, хорошо. мы полетели в Goldman Sachs. Когда полетели, нас встретили, обучение нам оплатили. Угу. Обучение а, стоило 35 тысяч долларов на человека. То есть, мне есть еще куда расти, отлично. Да, тебе есть куда расти. Уровень такой. А, а уже проживание, питание, естественно, это все было за насчет. <связывая> ну, самое интересное началось там, когда мы туда вошли. Если честно, я офигела. <связывая> как у них все устроено. Во-первых, я очень... А, а Честно скажу, я люблю Америку. Да. Мне нравятся а, американцы, но, а, как сказать, а, определенный тип именно, в плане того, в плане сотрудничества с ними, они очень четкие. У них у всех, вот если какие-то серьезные структуры, да, берем, у них у всех четко в голове бизнес-план. Они очень сильно а, а, психологически подкованы. А с ними, у них все четко, вот им, а, им что-нибудь сказал, вопрос, у них четкий вопрос, четкий ответ. У них нет шаг, ни шага влево, ни шага вправо. А как у нас, любят там, да, много воды лить, в итоге по факту ничего не отвечают. У них все четко, все, без этого всего. Но обучение, самое интересное, это было обучение. Это я получила просто, я не знаю, обалденный опыт, просто обалденный. И на основе вот этого опыта, на основе вообще всего, я, наверное, потом построила свою стратегию и уже начала сама торговать. То есть они крутые профессионалы как трейдеры, Нет. либо как бизнесмены? Они и как бизнесмены, и как mm -hmm. трейдеры. У них все в одном. Mm -hmm. То есть настолько все четко, настолько все... Я не знаю, вот если честно, я была в восторге, потому что... А с такими людьми в нашей, в нашей жизни редко приходится встречаться, реально редко. Я общалась не с одним инвестором, да, они все какие-то раздолбай по большей части. Вроде серьез, такое... серьезный мужик, такие деньги, но... Но сопли знаешь, живет там, до да, последнего. занимается раздолбайством. У них все четко. Вот если ты приехал, ты вот садишься, попробуй только на минуту опоздай. Все, каю. То есть настолько четко, что... Конечно, в этом плане. Они а, получают деньги а, именно заслуженно. вот Если а, у них премии в Goldman Sachs, годовые премии, да, по итогам работы там по миллиону, по полтора миллиона долларов в год, они это, это заслуживают. Это у топ-менеджмента или? Это у обычных трейдеров. То есть Но они по... действительно впахивают и заслуживают это у них человек в два ночи два ночи и может позвонить мне звонили нас тоже же вызывали то есть мы были полностью в их среде полностью угу. Вот по ночи звонят хаина год, вот, это рок, работать все вперед и надевается сонные глаза вообще все такси и вперед Вызывали, если что-то, вот ситуация, к примеру, перед падением, или что-то произошло у них в это время, да, все, они сразу вызывают, все, идите, давайте вперед работать. Угу. Неважно, какое время, у них не, вот именно, у них нет такого, как у нас. С 10, допустим, до 9 отработал и угу. отдыхаешь, и неважно, что произошло. У них такого нет. Ребята достаточно жесткие. А чем вы там занимались? То есть вы были младшими трейдерами или... Мы были а, практикантами, скажем так. Это еще ниже. Мы были, да, мы были на самом дне, в общем. Так. Вот. Нам показали все отделы, какие есть, как они торгуют, потому что все отделы распределены по биржам. То есть у них а, а, несколько человек на Nimex, несколько uh -huh. на Fomex, несколько на ЦМЕ. А сколько Топ... вообще трейдеров было? На Найсе. Трейдеров э, в банке или нас? В банке. Там много, Никит. Там очень э, большие. Вот на Найсе и на Комаксе по два отдела аж больших. Mm -hmm. э, на ЦМЕ один отдел большой, большая такая комната. Но там такие атмосфера. Э, там в каждой комнате э, прилегает э, еще как бы э, комнатка, где трейдер может отдохнуть. То есть там mm -hmm. комната отдыха, вот эти вот, как э, их, э, пуфы вот эти мягкие, когда падаешь, вот, э, кондиционер, телевизор, э, приставка игровая, чтобы отвлечься. Обязательно. То есть они это все любят, у них это все есть. То есть американцы понимают, что трейдеру нужно релаксировать. Обязательно. А, мне что больше всего понравилось, психологи, работа с психологами постоянная. Есть, такими, а постоянно... как в сериале Миллиарды, Черный латекс? Да, кстати. Да, вот я смотрела, вот это Венди, да? да. да. Вот наподобие, да, вот если у кого-то какие-то психологические проблемы, психолог uh -huh. работает или, допустим, у кого-то два подряд минусовых дня, все, у них уже паника, значит, что-то с трейдером не то, случилось в жизни, там, с женой, с мужем поругался, все, начинается выяснение ситуации. Uh -huh. То есть uh -huh. это реально так. То есть то, что вот в миллиардах есть, да, вот именно вот эта ситуация, это реально очень похоже. Вы Веста. успели с ними поговорить, с психологами? С вами не, проводили? Не ну, шуп, она так быстро говорила, <св doable> и все, <связ�>, и поймешь. То есть там промышленный поток, да? Понимаешь, там надо еще понимать. А <связав> я еще когда прилетела, я не так хорошо, ты английский вообще знала. <связав> <связав> <связав> и когда ты, ты что, о чем ты говоришь? <связав> я понял. понял. Uh, хорошо, а uh, вас допускали до торговли Goldman Sachs? <связав> да. Сколько денег было в управлении? Нам дали мало, по 300 тысяч долларов всего. Так, а у топовых трейдеров, там же есть старшие трейдеры? Там, Никита, лучше не спрашивай. Там просто колоссальные суммы, на самом деле. Очень Я большой. понял. А, смотри, бытует мнение у трейдеров, что, ну и у меня в том числе, что зачастую трейдерам без разницы, заработают они деньги инвесторам или нет. Главное – это премия годовая, бонусы и так далее. А сколько это так? Смотри, как там все сделано. Вот, значит, так. Вот смотри. Я расскажу свой опыт. Вот, мне дали 300 тысяч долларов. Так. Посадили 4 монитора. 6 мониторов было, 6. 6 мониторов. ЦМЕ. А? ЦМЕ. Меня посадили на Нас. Вот. Села я. У меня был наставник, рядом mm -hmm. со мной, который ходил за мной по пятам. Вообще по пятам. Он мне показывал все, где у них там отдых, где там у них столовая и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Все по полочкам, у них все четко раскидано. В плане того, что, то есть, вот смотри, к примеру, в отделе 10 трейдеров, да, грубо говоря. Два трейдера вместе уйти на обед не могут. Может oh. уйти только один. То есть, они один приехал. не то, что прям на час, такого нету. Он пришел, сколько ему понадобилось, ушел, да, сколько ему понадобилось времени, поел, пришел, ушел второй. То, То есть, вот так постоянно вот. торговля идет, без да, установки. постоянно идет торговля. Устал, допустим, этот наставник подошел, да, там, устал, иди отдохни, все, засекает время 20 минут. Там, поиграй в Сони, там, посмотри, фильм просто полежи, закрой глаза, кофе попей, там, отдохни, ну, короче, вот так вот. И так это происходит раз в два часа. Раз в два часа они меняют друг друга на 20 минут. Uh -huh. Ну, то есть вот так вот. Это все происходит. Что касается деньги инвесторов, конечно, всем известно, что Goldman Sachs – манипулятор, самый мощный манипулятор, по сути дела, uh -huh. что касается Goldman Sachs. У него что? Что интересно по поводу этого банка? Он... Ну, там цели ставят, это круто им, на самом деле. То есть, деле. там ставят цели, планы, да, обязательно а нужно выполнять. Если, если они год закрывают ниже какого-то процента, то премия очень круто уменьшается. А они какой процент работают, Они работают, ну, смотря какой, этот, как правило, 8. 8% годовых. Ну, извините, там девятизначные нули. Само собой, да. 8% а там от 6 до 8. 6 это считается минимальная граница. Если а, трейдер, у них видишь как, 8 сделать на самом деле очень тяжело, как они мне объясняли. Угу. Это крайне угу. тяжело. То есть в основном у них, а, по, вот как, как выходит, да, это где-то 6,8. 7,2% максимум было 7,4%. Это не то, что у нас. Что вы 10% в месяц не можете что ли сделать? Да. их Они это четко понимают, что 7,4% это заоблачная на самом деле сумма. Надо же понимать, что это миллиарды э, долларов. Самое интересное, не... ладно, миллиарда У меня знакомый, он сейчас открыл офис в том году в, на Манхэттене. 200 миллионов долларов управления управлении торгуют гособлигации, Американский трежерис. 7,3%. То есть, очищена от всех комиссий, и это для инвестора за год. И всегда довольно счастливы. Конечно. Максимально маркет нейтральной стратегии Да, у них менталитет, потому что другой, не как у наших. Колоношек а сразу о, да фиг вам о. А еще желательно, чтобы ты своим имуществом бы гарантировал. Потому что если деньги потеряешь, то все. Давай, давай своего У меня да, с короткий разговор, на самом деле. Да. К этому мы еще вернемся. Хорошо. Максимальная твоя сделка, которая ты за все свое время, да, то есть, даже не так, Какую сумму денег ты заводила максимум в рынок? Количество контрактов, либо в долларах? Самый максимальный мой объем, это было 18 контрактов. Больше 18 контрактов я не торговала ни разу. Это не в Goldman Sachs, это уже на свои деньги? Да, это уже это мои деньги были. Угу, понятно. А самая твоя прибыльная в деньгах сделка? За день. За одну сделку? Вот одной сделкой? Нет, я могу за день сказать. Одной сделкой я Не Сложна. запомнил. Хорошо, пусть за, будет за, за день. За 72 тысячи долларов. 72 тысячи долларов – это не, не мой счет был. Ну, то есть, это счет был банка. Uh -huh. uh, смотри, три главных инсайда, да, то есть, какие три главных uh, открытия ты получила от стажировки Golden Saks? Что ты... В своей жизни поменяла три себя, важных момента себя поменяла Хорошо. именно себя а, потому что вот смотри вот по поводу вернемся к американцам угу. вот смотри при а, вот все говорят про это SEO да каких-то там а, это топ менеджера все такое и все такое и вот им подобным да угу. вот а, просто поразмышлять все делают, да, вот как у нас, да, наша психология, все делают ставку, вот, а я это знаю, это знаю, это знаю, блин, но ну если ты такой умный, почему ты такой бедный? Вот у меня сразу вопрос складывается, если ты такой умный, даешь советы всем, почему ты тогда это, так живешь? Ну вот сразу у меня вопрос. Так, и какой ответ? А у них, да, больше понтов, вот что, какой ответ. Ты, если, допустим, человек а, хочет, а я сейчас объясню. А, вот человек получил образование, да, и все, и думает, что все, я все знаю. Ему должны. Я, да, мне платите деньги, а я просто буду сидеть, просиживать пятую, пятую точку свою. И мне есть образование, все. А у них нет. У них образование и вот эти вот уро... предметы именно в Кембридже, да, в этом в гарварде вообще у них он ценится гарвард это колоссальный просто университет который готовит очень крутых трейдеров seo топ-менеджеры это действительно вот действительно уровень и вот как ты думаешь вот смотри я узнавала мне было интересно я раньше хотела обучиться seo я туда написала мне выслали пакет документов с гарварда которые нужны Сдается экзамен Три раза. Вот в... такой, да? Пакет документов. Да. 3... Ой, сдается экзамен три раза. Раз в год всего. Это июнь месяц. Только в июне у них каждый год, вот три года подряд, ты в июне должна пройти три ступени. Угу. Если ты проходишь три ступени Гарварда, да, то у тебя дорога открыта сел вообще в любую точку мира. У нас а, в этом а, в России существ... есть всего три человека, которые. Прошли, один прошел первый этап СЕО в Гарварде, угу. а вторые два прошли, это, два этапа первых. Третий никто, никто тре... не знал. Третий никто не знал. А настолько все сложно, либо настолько раздолбая? Очень сложно. Подход, у них подход другой. И знаешь, что завалили-то, Поведенческую психологию не предметы завалили, там логические, там, э, это, те, тестовые, да, а именно поведенческую психологию. Вот представь, у нас про, про поведенческую психологию вообще такого предмета просто не существует. У нас биржу, финансовые инвестиции, там акции ввели только в МГУ, финансовой академии только в начале этого года, только с января этого года. Представляешь, как мы отстаем от них в этом, в этом отношении. И, ч, по сути дела, чего мы хотим от других трейдеров когда у них даже нет ни за что зацепиться не за кого никто не может эти моменты объяснить нормально вот честно тебе скажу ты есть ты и есть еще два человека которые обучают. у нас в россии во всей россии больше я никого не знаю что просто достойно мог обучить вот я тебе говорю серьезно как есть вот когда я посмотрела как ты обучаешь да mm -hmm. как, как, какие у тебя методы как ты именно направляешь человека, ты как носишься, как курица с цыплятами, ну ладно, петушок, только не обижайся, вот, с ними, понимаешь, ты их ведешь до конца, и это плюс не только им, это плюс тебе, то есть ты эти деньги, которые тебе платят, ты их полностью отрабатываешь, это просто я тебе говорю, как вот чисто мое мнение, да, со стороны, и ты, ты этих денег, по сути дела, достоин, то, что ты получаешь, это твои заработанные трудом, Я вот это отдельно вырежу и прям на главную страницу всем буду рассылать. Нет, Что-то у вас дорого, Никита. Никита, нет, это недорого, поверь. Это недорого. Любые хорошие знания, где дается хорошая психология, хорошая система, да, они стоят очень дорого. Очень. Я тебе говорю, когда мы вот в банке были, нам все дни все месяцы, когда мы там жили, нам рассказывали одну психологию. Не стратегию. Мне сказали, знаешь, как они? Они, не спеши со стратегией. Стратегию ты рынок всегда изучишь. Ты посидишь месяц, два, три в рынке, да? Угу. И практика тебе, рынок тебе все ответы даст на все твои вопросы. И это действительно так. Потом, когда для меня это все уже начало доходить, да? Когда я начала это разбираться полностью. И я поняла, что в рынке все-все ответы на все мои вопросы. Никто мне эти ответы не даст, только в рынке. Но вопрос стоял именно в поведенческой психологии, как я себя буду вести. Что я буду делать, если я схвачу первый минус? Что я буду делать, когда я схвачу второй минус, как я себя поведу? А что я буду делать, когда нарушу риск? То есть по факту сейчас говоришь как раз таки о бизнес-плане, который заставляет трейдеров составлять, это по факту торговый алгоритм, то есть как у Бэтмена, план на любое действие. А ну, что ну, я буду ну, делать, ну, когда до стоп-лосса не дошли один тик, до тик-профита и так далее и тому подобное? Да, нужен именно план, как ты себя будешь вести в незапланированной ситуации. То есть ты четко понимаешь, что вот есть уровень 60.05, я туда поставлю, к примеру, sell лимит угу. Хорошо, что я буду делать, если цена, опа, не долет? Что я буду делать? Все, у меня сразу в голове щелчок, опа, следующий уровень этот, от этого уровня я буду продавать. Все, у меня сразу на автомате. Не дошел, ладно. Ну, не схватило меня. Подарю я рынку эти 20 тиков, я потом 100 возьму у него. Ну, то есть, если так вот рассуждать. Поэтому я по этому поводу вообще не парюсь. Я в догонку входить никогда не буду. Угу. Так, вернемся к инсайтам. Первый инсайт, как я понял, это нужно вкладываться в свое образование и желательно учиться у тех, кто либо как минимум умнее тебя, либо тех, кто уже достиг определенного результата. Желательно, конечно, ехать в Америку, если есть деньги, и учиться там. Да, угу. если есть, есть там лишние там, 40 тысяч долларов, то лучше, конечно, в Америку, однозначно. Но а, интересный момент... Вот а, я секунду, раз... сейчас, Ин. А, естественно, у нас люди скажут, да вы что, с ума 40 тысяч долларов, это такие бабки, я лучше эту камеру куплю, условно говоря, да? А как должен мыслить человек, который хочет, желает пройти такое обучение? То есть он должен мыслить как быстро он эти деньги окупит, либо какими-то другими критериями? Вот смотри, возьмем любой бизнес, не биржу, а любой mm -hmm. бизнес э, э, с арендой и так далее, да, с, с тем же с франчайзингом, ну, неважно. Чтобы его открыть, сколько ты должен вложиться? До хрена! Ты должен вложить очень много денег. И неизвестно, через три месяца, через шесть или через год он выстрелит. То есть, ты потратишь на, за это время определенное количество А плюс денег. его нужно поддерживать на плаву. А плюс его еще надо поддерживать. И зарплату-то никто не отменял. То есть ты будешь зарплату платить именно из своего кармана. Люди-то работают на тебя. А когда ты станешь успешным, его могут еще и забрать. Ну, часто практикуете, да. Так, то есть образование инвестиций в себя нужно рассматривать как бизнес. Я процесс. считаю, да, это однозначно бизнес. Рассчитай все, распиши все, рассчитай все, составь в голове бизнес-план. Я все равно, я вот возвращаюсь к тому, что человек должен быть психологически устойчив. Если человек психологически неустойчив, нефиг делать ему вообще в каком-либо бизнесе, даже в самом примитивном. Почему? Не надо лезть. А биржа, биржа, она вообще не прощает ошибок вот ты знаешь, скажу по своему опыту, я будучи, вот прошло 4 года, сейчас я со стопроцентной уверенностью любому человеку на земле абсолютно могу сказать, что я владею собой, я владею своими эмоциями, я владею своей жизнью, да, я распоряжаюсь своим временем, как я хочу, да, я трачу деньги или покупаю себе тоже что -то. я живу в свое удовольствие. Мне это пришлось Поработать надо, вот, над собой очень тяжело. Но поняла я именно тогда, когда я ошибки начала искать исключительно в себе. не в Конте, не в Васе не в Пете, а он вот такой вот козел, блин. Одна и та же стратегия, он зарабатывает, а я сижу. Да это я дура. Это не он козел, это я дура, что я сижу и я не зарабатываю. А дело не в нем, дело во мне. И мне пришлось копаться внутри себя, очень долго идти к этому. Я очень азартный человек. У mm -hmm. меня было очень тяжело я очень азартный. И вот состояние тильта ко мне приходило не один раз. Я знаю четко на себе, на своем опыте, что это такое. Почему к тебе приходил тильт? Из-за азарта, Никит. Из-за азарта, потому что я раньше относилась к бирже как к казино. Вот как в Лас-Вегас. Слетал, угу. поиграл, там выиграл, там что лишнее, проиграл и ушел, и забыл. да? Вот такое же отношение у меня было к бирже. Поначалу. Потому что не, не было определенного опыта понимаешь, вот до Америки да, не было наставника, кто мне рассказал бы про правильную психологию, как себя правильно вести именно в этом бизнесе. Вот это вот был действительно грааль. И когда мне это пришлось, но ну, я ломала себя, Никита, сколько слез было, сколько было срывов, и причем срывов на близких людях, которые здесь вообще ни при чем. Сколько потерь было, когда за один день 50 тысяч долларов просто улетели, просто. Я не знаю, причем не просто за один день. А за ты такая? Я просто сидела, я вот так за голову взялась, и думаю, елки-палки, ну ты и на дура, блин. И все, и вот этот вот момент, он стал для меня очень таким показательным в жизни, и я поняла, что, блин, елки-палки, я эти деньги зарабатывала, зарабатывала и спустила их буквально за 20 минут. Ну, то есть это, конечно, был номер. Поэтому вот именно там они мне показали именно психологию. Вот у нас был случай. Так. Я сейчас тебе расскажу. Вот смотри, нас посадили... А у нас это в Голден да, да, да, да. Нас посадили в Наймиксе, Помимо нас сидело 12 человек, трейдеров, именно американцев. Которые... А, уже в Наймиксе. Ну, в Наймиксе мы и были. Вот. А, там, в этот офис нас посадили туда, а, к этим ребятам, дали по 300 тысяч долларов. Вот теперь смотри, как, как отработала их психология. Я сижу перед компьютером беру мышку а там мы это все обсудили а там типа заходим от такого-то уровня и вот эти вот трейдеры которые давно там работают да они это все понимают все поставили лимитки. я только хватаюсь за мышку приходит ко мне наставник берет меня за руку ну руку убирает с мышки мышку это отодвигает поворачивает вот так крутит стул это берет меня за руку говорит иди кофейку попей я с такими глазами встаю, не пойму, в чем дело, все поставили лимитки, а мне нельзя, я не пойму, в чем дело. Я пошла пить кофе, выпила кофе, успокоилась, посидела, прихожу, а он мне говорит, а теперь садись, я сажусь. И у меня вопрос, а почему ты мне не дал поставить сделку, а ты была не готова к ней? Я говорю, как это? А говорит я видел, говорит, какие у тебя были эмоции, и видел, какие у тебя были глаза. Говорит, ты была неспокойна. Ты села, говорит, не с холодной головой. И все. И он мне эту сделку не дал поставить. Он сказал, ты должна садиться за рынок, угу. говорит, с хорошим настроением, с улыбкой, но с хладнокровием. Вот эту фразу я запомнила. Он мне четко это рассказал. И он мне сделку не дал поставить. Хотя она отработала офигительно как. Но он мне и не дал. Ничего, говорит, ты еще сделки еще больше, с твоим, говорит, потенциалом ты свои деньги, сделки еще больше возьмешь. Говорит, рынок от тебя никуда не убежит, говорит. А вот пока ты, говорит, не успокоишь свои эмоции внутри, говорит, которые тебе будут вредить, говорит, я тебе ни одной сделки не дам поставить. Никита, и что ты думаешь? Я целый месяц там просидела без сделок. Целый месяц я с ним боролась. Я еще психовала на него. Он на меня рукой махал. Но американцы, не сами такие есть. Да иди ты нафиг. Психуй там где-то, вот иди. Иди, посиди, иди в, это, в Sony поиграй. Вот так он на меня махал. То есть он на мои эмоции вообще внимания не обращал. Вообще ему было по барабану. Я там психовала, я не знаю. Я это ходила, пыхтела, кряхтела, что такое не делала. Я вообще была его готова разорвать просто. А он спокойно стоит, как ни в чем не бывало. Вообще вот настолько равнодушен был всем, ко всем этим эмоциям. Я еще возмущалась. Блин, вот думаю, вот сейчас бы русский уже давно бы подбежал бы это там, погладил, отдохнул. Давно бы сдался уже, сдал дал бы дел, сделку поставить. А он нифига, блин, ни в какую вообще, ни, вообще ни в какую. Вот настолько у них заточена психология. Вот представь. В итоге уровень. ты ему благодарна? Ой, вообще, а мы с ним до сих пор общаемся. А на самом деле, очень, он очень большой вклад в психологию внес. Пришлось поработать полностью, ломать себя, вот эти все. Понимаешь, вот, представляешь, вот человек живет, да? Это, в социуме своем. Это... Выходить, выходить полностью из зоны комфорта. Он меня вывел полностью из зоны комфорта. Поначалу это для меня вообще шок был. Как так? Да я, да что я не могу? Да, да я поставлю. он, да иди отсюда. Я сяду, мышь схватим, он быстро подбежит руку. Иди кофе попей. И говорю, вопрос. да не я твой кофе. Ина вопрос. Для того, чтобы изменить себя, необходимо уехать в другую среду либо это возможность делать, когда ты, допустим, обучаешься в своей стране. И это первый вопрос. А второй вопрос, что делать с окружающими, которые будут тебя тянуть обратно в зону комфорта? Уходить от них, Никита. От таких окружающих нужно уходить. То есть нужно обрезать все связи с людьми, которые тебя тянут вниз. Ну вот смотри, вот я, вот, как у меня по жизни, да? у меня круг людей, именно моих э, любимых близких там, да, друзей, очень замкнутых. Почему? Единомышленников в жизни найти не так просто. Особенно И... в трейдинге. Особенно в трейдинге, да. То есть в жизни-то их не так просто, а про этот бизнес я вообще молчу. Это Максимально реально... Максимально токсично. Да, это реально тяжело. И я считаю, что те люди, которые не подходят мне по энергии там, да, или по каким-то другим причинам, вот, э, они пессимисты или что-то еще. Я законченный стопроцентный оптимист по жизни. Mm -hmm. Я всегда с улыбкой, у меня всегда хорошее настроение. И я такое же жду от людей. Да, если, допустим, кто-то скажет, что у кого-то что-то произошло из близких, да, я наоборот посижу по сочувствию, но обязательно пошучу, чтобы у него тоже поднялось настроение. То есть, как бы взаимозаменяемость должна быть. да, Вот. Всех остальных людей я просто вычеркиваю своей жизни, потому что такие люди мне в жизни не нужны. Человек, который тянет тебя на дно, да, ты делаешь шаг вперед, а он, а он два шага назад. Я, извините, я не вол, да, я не бык тянуть кого-то, я этого делать не буду. Все мы взрослые люди. Просто кто-то хочет хорошо жить и зарабатывать много, да, а кто-то довольствует тем, что есть. Ради бога, довольствуйся, но не мешай мне, все. Здесь у меня очень достаточно категоричная позиция в плане таких людей. И я с такими людьми сразу прерываю все связи, однозначно. Угу. А вот на второй вопрос был. Возможно ли менять себя в той среде, в которой ты живешь, либо конечно. нужно ее принципиально менять, и уезжать как ты в Америку или в другой город? Нет, э, не, даже вот сейчас, да, ну, легко рассуждать, когда я уже там побывала, да. А сейчас бы, конечно, вернуть, если назад... Если бы коснулась заплатить моих денег вот сейчас, я бы туда не полетела уже. Но опять же, я рассуждаю своей колокольни, да, потому что я там была, я там все увидела. А человеку, который там не был, конечно, надо просто поработать над самим собой. Но опять же, одному это сделать тяжело, очень тяжело. Нужен человек рядом, да, либо муж, к примеру, либо жена, которая будет тебя поддерживать, которая будет тебя как-то... А помогать, там подбадривать да если в сложной ситуации, которая может тебя остановить где-то, что-то объяснить, которая может вечером разобрать с тобой психологическое твое состояние. Вот я со своим мужем через это прошла, через этот момент. То есть он мне, вот у меня очень большая благодарность ему за то, что он реально мне помогал. Мы вечером с ним разбирали в течение дня, когда я приходила в чувство, разбирали действительно из-за чего и как это было. И именно не то, что просто так поговорили и забыли, а именно разбирали моменты, которые вызвали эти эмоции, чтобы потом, да, завтра, послезавтра, в последующие дни, вообще время, эти, до этих эмоций не доводить. То есть эти действия полностью истребить полностью брать поэтому это очень важно либо должен быть человек очень грамотный который именно делает огромную ставку именно на поведенческую психологию в россии этого нету нет ни от кого я этого не слышала а когда я смотрела, мне выслали список по SEO, да, и вот чтобы работать трейдером топовым в каком-то хеджфонде, да, или в банке, как ты думаешь, мне выслали 18 книг, и в среднем одна книга 800-900 страниц, да, ну, листов, 800-900 листов, 1600 страниц где-то было там, и как ты думаешь, из 18 6 книг, 6 книг, это поведенческая психология. И это самые большие были сборники, которые по две, по две с половиной тысячи листов. Именно листов. Это очень много. И основная... А интерес... это, и эти книги нужно прочитать перед тем... Да. Эти книги ты должен за год все изучить, они все на английском языке, все понять, чтобы сдать экзамен. И почему наши валятся на поведенческой психологии? Там такое написано, Никет. Там такая работа над собой, реально, там такие тесты, что я, когда начала ее просто читать, всего лишь взяла просто наугад книжку, да, и офигела. Такое ощущение, что я и читаю, я сейчас психологом стану. Ну, то есть, реально, там такой уровень, что жестко, очень жестко. Поэтому все-таки стратегия – это хорошо, да. Но если нет психологии, стратегия без психологии – что. 90% успеха любого трейдера – это психология. Спасибо, что подтвердила мои слова, мои мысли. Вот, надеюсь, все трейдеры, которые будут нас потом смотреть, в раз поймут, что в первую очередь нужно… Конечно, мы-то поработаем с собой. Да. Чтобы закрыть тему психологии, даже не психологии, а Goldman Sachs, вот, мы получили два инсайта. Первое – это образование. Второе – это психология. Нужно менять себя, да, то есть контролировать свои эмоции. Да. А, есть ли последний, третий инсайт, который ты могла бы рассказать? Ну, возможно, как себя можно приводить в чувство после неудачного дня? знаешь, как они делают? Я сейчас тебе расскажу. Вот смотри, они ставят сделку. Сделка закрывается минусом, да? Так. Они закрывают терминал. Так. После этого. И ровно час Терминалу не подходит. То есть они отвлекаются полностью. Они играют uh -huh. в Sony, потому что игра отвлекает сам, знаешь, uh -huh. Там, да? они могут посмотреть фильмы какие-нибудь, и причем а, фильмы только позитивные. У них даже список а, фильмов да, только позитивный. То есть, это только комедия. Психологи у подбирают. Нас, да, у нас а, у нас был сериал Друзья на английском языке. И бы а, была комедия, я помню, один дома разные части. Вот, то есть вот такого типа. То есть когда сидишь, реально ржешь. То есть вот так вот, когда отвлекаешься. После этого с ними разговаривает психолог. И только после разговора с психологом, если психолог дает заключение, что типа все, он отошел спокойно, он возвращается за свое рабочее место. И после этого скрывает терминал и начинает с холодной головой все анализировать заново. И все. И как правило день закрывает в плюс. То есть это важно. То есть каждый трейдер должен иметь как минимум список фильмов, сериалов, которые восстановят его эмоциональный баланс, да, то есть приведут как минимум в нейтральное, а лучше в позитивное состояние. Вот, и не забывайте отходить от терминала. То есть 10 часов за терминалом сидеть себе во вред. Да, это идиотизм, Никита что? Угу. Чекнуться можно. Последний вопрос. По поводу Америки, по поводу Центробанка, как изменилась твоя жизнь? В лучшую или в худшую сторону? Конечно, в лучшую. Я понимаю, я знаю, что поняла. Мне биржа, вот я, я уже говорила до этого, что биржа, она ошибок не прощает. Если в, другом, в любом бизнесе, если где-то ты ошибся, да, ты можешь что-то исправить, да, если У -у -у. ты там нагрубил партнеру, ты можешь извиниться, да, и все, и вы также будете продолжать работать. То здесь шаг вправо, шаг влево, расстрел. То есть в любом случае, здесь ты по-любому потеряешь сразу же. То есть биржа наказывает сразу, она не ждет. То есть это нужно четко в голове понимать. И тут наоборот, биржа, она учит дисциплине, она учит, понимаешь, она учит вот самообладанию, да? она учит, я не знаю, сразу расставляется все по полочкам. Сразу вот а, череда, да, вот вот что мне нужно сделать. Дальше у тебя бизнес-план в голове уже психологически Как, что, как будто, знаешь, какая-то, я не знаю, матрица. И сразу по матрице ты это все определяешь. Опа, опа, если это не так, то это так, и все. И пошло на автомате это все. То есть уже с годами это все на, на автомате в голове, конечно, откладывается. До этого у меня были файлы, я это все вводила, делала скрины а, вот этих вот, ну, а, вход да сделок разных, каждый вход описывала, почему я там зашла по-быстрому, да, когда минус, плюс даже, почему я вышла именно там, почему я дальше не подождала, там даже вот вплоть до того я была честна к себе, да, сама mm -hmm. собой, потому что вот допустим, почему дальше не подождала, вот я помню старые скрины 17-го года, 16-го, писала страх, там могла написать дура полная, что-нибудь вот такое. вот. То есть я к себе была очень строгая в этом отношении, потому что именно вот эта вот строгость, вот это вот само отношение к самой к себе, мне это помогло выйти на такой уровень. Иначе, ну Никит, просто по-другому никак, вот реально никак. Ну здесь не, никак, наоборот. А теперь я понимаю, теперь когда где-нибудь стоишь или едешь в пробке, у меня уже нет баранов на дороге. Вот такое, да? Хороший человек, ты тут стоишь, думаю про себя. То есть, уже понимаешь, уже по-другому относишься к миру. Ведь ты, жизнь настолько разнообразна, настолько интересна, что она не заключается в каких-то вот, вот таких моментах. Да? Есть, заключается... Вот хороший человек меня подрезал без поворотника. Да, вот блин, mm -hmm. Вот. И ты смотришь, вот, просто она настолько интересная, что э, все в голове. Хорошее настроение твое, все в голове. Состояние твое, это, душевное, тоже все в голове. Как ты себе, какой ты, знаешь, вот как про ребенка. Какой ты калейдоскоп знаний в ребенка до 10 лет заложишь, с тем ребенок и пойдет по жизни. И здесь то же самое. Как только ты себе поймешь, что, блин, это ж ты косяк, блин, ну, измени ты себя. Изменится все вокруг. Изменишь себя, изменишь жизнь. Насколько полезен фильм «Секрет» для трейдеров? Не смотрела. Не смотрела. Вот, посмотри, как раз а, вот то, о чем ты говоришь. Ты описываешь, что есть позитивное мышление, да, то есть ты мысль отправляешь во вселенную и получаешь в обратку. А она тебе отвечает. Да, абсолютно верно. И самое интересное позитивная мысль в сотни раз сильнее, чем негативная. Поэтому, Конечно. раз у тебя жопа в жизни, значит, ты постоянно туда отправляешь негативные эмоции и в конечном итоге накапливаются те приходят. Однозначно. Угу. Хорошо.